Госкомитет национальной безопасности проверит наличие коррупционных схем при выдаче справок для электронной записи в школы. Об этом сообщил разработчик системы Толегуин Аматов на заседании комиссии по социальным вопросам Бишкекского Горки Неша. На сегодняшний день первоклассниками укомплектованы уже три столичные школы номер 26, 62 и 70. 16 мая стартовал второй этап приема первоклассников и за неделю были укомплектованы еще около 20 школ. В то же время депутаты Горкини Миша считает, что электронная запись создала коррупционную схему для МТО. По их данным, МТО выдают фиктивные справки за 10-20 тысяч сомов. Разработчик системы Толега Наматов отметил, что такие сведения имеются. Мы попросили ГКБ проверить документы. Минобразование это поручило своему куратору, пока идут проверки, сообщил он. Турция увеличила количество квот для бесплатного лечения наших граждан. Теперь лечение смогут получать ежегодно 150 тяжело кыргызстанцев. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, договор о выделении дополнительных квот подписали министр здравоохранения Космосбек Чолпомбаев и Фахридин Коджа на встрече в рамках 72-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. Министры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, открытия новой больницы кыргызско турецкой дружбы. Количество квот увеличено на 50 мест. Распределять их будет посольство Турции в Кыргызской республике. Кыргызстан и Беларусь планируют развивать сотрудничество в области фармацевтики. Этот вопрос министры здравоохранения обсудили на двухсторонней встрече в рамках 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве. Как сообщает Минздрав, Космосбек Чолпомбаев и Валерий Малашко обсудили такие сферы здравоохранения, как онкология, кардиология, гематология, обучение медицинских специалистов из Кыргызстана на базе передовых национальных центров Беларуси. Обмен опытом. Основное внимание было уделено фармацевтическому направлению, поскольку в Беларуси имеется собственное производство лекарственных средств. В конце встречи стороны договорились проработать соглашение о двухстороннем партнерстве. Жительница города Ток мог утверждает, что в роддоме врачи подменили ее новорожденного малыша на мертвого. По ее словам, 22 декабря 2018 года она родила близнецов в Чуйском роддоме. Как сообщает женщина, состояние обоих новорожденных было хорошим, но 23 декабря медсестра забрала одного из близнецов, сказав, что у него поднялась температура. Спустя несколько часов матери сообщили, что ее ребенок мертв. Действительно ли врачи подменили? Или ребенка или это эмоции безутешной матери, выясняла наш корреспондент Айзада Мактебек Казы. «Я чувствую своего малыша. Я уверена, что он жив и где-то рядом», – поделилась с нами Зарина Мамутова. 22 декабря прошлого года женщина родила близнецов в Чуйском роддоме. По словам Зарины, в день, когда родились ее близнецы, они чувствовали себя очень хорошо. И мать даже кормила их грудью. Но на следующий день медсестра забрала одного из новорожденных под предлогом, что у младенца поднялась температура. Спустя несколько часов ей сообщили страшную новость. Мои новорожденные близнецы были доношены и здоровые, но вечером 23 декабря пришла медсестра и забрала одного из моих сыновей. Якобы у него была высокая температура. Через несколько часов мне сообщают, что он мертв, а потом и вовсе не дают мне на него посмотреть. Я чувствую, что мой сын жив и подозреваю врачей в умышленной подмене моего ребенка на мертвого. Утром 24 декабря тело вынесли из больницы. По заключению суд судмедэкспертизы, ребенок, тело которого дали в роддоме, умер еще в утробе матери. Также он был недоношенным. Но, как ранее сказала сама Зарина Мамутова, ее сын благополучно родился и прожил еще полтора дня. Сейчас отец близнецов делает все возможное, чтобы виновников наказали, а сына нашли и вернули в семью. Прокуратура, прокуратура. «Тело вынесли из больницы, оно не было в морге. Я не хотел делать судмедэкспертизу, но меня убедили в том, что это необходимо, чтобы не сомневаться всю жизнь. Сейчас мы обратились в УВД Чуйской области и Генеральную прокуратуру. Кроме этого написали письмо в аппарат президента и самому премьер-министру. Уже прошло пять месяцев, а следственную комиссию по сей день не создали». Вторая сторона ситуации, а точнее врачи утверждают, что ребенок был недоношенным и совсем слабым по сравнению со своим братом-близнецом. Родители просто не хотят признавать потерю, отмечают сотрудники Чуйского роддома. Первый ребенок, учитывая малую массу плода, общее состояние оценки, переведает пить диагноза внутротропно-инфицированных плода недоношенность, первый плод из двойной, ВПС, частично от электроз легкого была. И ему назначило лечение. В данное время идет следствие, и следствие все решит, честно. Экспертиза полная, которую действительно должен установить. Эксперты, в свою очередь, выражают негодование и не исключают факт подмены, так как до сегодняшнего дня такие случаи выявлялись в некоторых родильных домах республики. По мнению специалистов, мать должна знать все, что происходит с ее ребенком в роддоме, а врачи обязаны показывать состояние малыша родителям и объяснять все происходящее. Все это время мама имела полное право. Быть с ребенком и проводить его, ухаживать за ним, сыживать молоко и так далее, и так далее. И когда просто за какое-то время забрали, а потом сообщают, что ребенок умер, и потом, возможно, показывают другого ребенка, то это все очень-очень далеко от профессии. Это далеко от медицинской, качественной медицинской помощи. Действительно ли это злоумышленное преступление врачей? Или же эмоции безутешны от потери ребенка-матери? Будут разбираться уполномоченные органы. А пока женщина мечтает увидеть своего сына. Ведь дома его ждут братья и сестры. В текущем году Минсельхоз сможет ввести в эксплуатацию 430 гектаров новых орошаемых земель. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Джанебе Кирималеев. Для этих целей из республиканского бюджета предусмотрено выделение 300 миллионов сомов. Работа будет проводиться в рамках государственной программы по развитию ирригации. Также замминистра озвучил, что на сегодняшний день в стране насчитывается 430 тысяч малых и средних субъектов предпринимательства – в прошлом году заработали 50 предприятий по переработке сельхозпродукции. Создано дополнительно 907 новых рабочих мест. В настоящее время ведется работа по запуску простаивающих предприятий. Совсем скоро начнется летний купательный сезон. С начала года по республике зарегистрировано 11 несчастных случаев на воде, жертвами которых стали несовершеннолетние дети. Всего утонул 21 человек. Между тем, сезонные несчастные случаи на воде только впереди. Подробнее о предпринимаемых мерах безопасности и правилах пребывания на воде в материале Бекмамата Асамбек Улу. Приближается лето, а вместе с ним и время массового купания. Традиционно озера и водохранилища по всей стране соберут тысячи любителей поплавать и позагорать под палящим солнцем. К сожалению, вместе с этим ежегодно не удается избежать и несчастных случаев на воде. С начала года по республике зарегистрирован 21 факт несчастных случаев на воде, жертвами которых стали 6 мужчин, 4 женщины, 11 несовершеннолетних детей и подростков. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года подобных фактов было зарегистрировано 18. Специалисты отмечают, что основной причиной несчастных случаев является переоценка собственных возможностей и долгое пребывание в воде. Так, при температуре воды выше 20 градусов рекомендованное время пребывания не превышает 15 минут. При температуре воды ниже 18 градусов этот показатель сокращается в два раза. Купаться необходимо строго в положенных местах, оборудованных необходимым спасательным оборудованием в присутствии подготовленного спасателя. Да, это независимо от форм собственности. Если у них именно есть ведение именно такие озера, озера, бассейны, они должны именно привлекать своих сотрудников, обучить их, чтобы они именно оказывали помощь именно на водных объектах. Ну, Во-первых, каждый, кто собирается купаться, то есть он должен уметь купаться, то есть уметь плавать. То есть это все-таки все исключает. Ну, много есть моментов, когда и кто и купается, умеет плавать, тоже тонет. То есть это зависит от того, в каком он состоянии. Для того, чтобы не вписать свое имя в печальную статистику, отдыхающим необходимо самим быть максимально осторожными. Потому что вода – это не только веселый отдых, но и зона повышенного риска. Бекмаматасамбекулу, Бахыт Каязов, ЛТР, Чуйская область. В Бишкеке в пришкольных лагерях с 3 по 28 июня отдохнет 3,5 тысячи детей. Как сообщили в столичной мэрии, дети смогут находиться в них с 8.00 до 14.00. В настоящее время муниципалитет уточняет список учеников плана работы лагерей, кружков и спортивных секций центров детского творчества на летних каникулах. За каждым пришкольным лагерем закрепят медика и инспектора по делам несовершеннолетних. Пришкольные лагеря будут открыты в 30 семей школах столицы в мэрии добавили что летом 400 ребятишек из социально незащищенных семей отличники учебы и активисты смогут отдохнуть в одном из оздоровительных лагерей на исекуле к этому часу пока все спасибо за внимание увидимся ровно в 15:00. до встречи